Хэштег не накрасилась, хэштег лашка, хэштег говно и сбоку бань. Олежа, сейчас к тебе приедем. Да блин, иду я, что ты орешь-то вечно? Подожди, не, не поможете мне узнаете, да? Что? Нет, залупа держать надо. А? Залупу надо подержать. Чего? Залупу, залупу. Просто сфотографируй, что хочу. Поминг. Есть были? Сфоткай. Хотел... Нет. Просто мне надо, чтобы в руках она была, ну, чтобы сфотографировать подсунуть, А вон иди других проси. Чего нам Бля, потому что не понял, ну, Иди проси, залупу свою поддержать. Пойдем. пойдем. Залупа держать. Просто я не вижу, мне надо залупу держать. Не, за лупу надо подержать Кого? Залупу. лупу За лупу Кого Подержать, подержать залупу и чтобы сфотографировать За лупу? Лупу, Тихо, лупу а ты не мне за себе, лупу подержать За надо За лупу А? Нет, ты меня не так понял Сфотографируй, чтобы за лупу подержать Не сможешь что за прикидончик? Ничего себе, малыха, шо ты, как дела? Нормально как, а ты блядь. Да ничего, катаюсь. Слышишь, что за прикид? Что а? за прикид? Нормально? А. А, передай привет подписчикам. А? А, говорю, передай привет подписчикам. О, ну говорю, привет подписчику? Да, красава. Ну казал. Что да. шо ты? Едешь со мной? Да. Ну, не знаю, погуляем куда-то, покушаем, едем.